Изжога – причины и последствия. Как избавиться от изжоги. В этом видео я расскажу, почему появляется изжога, как избавиться от нее навсегда, а также поделюсь рецептами, которые помогут погасить изжогу всего за несколько минут. И навсегда забыть о столь неприятном явлении. Не переключайтесь. Ежуга – явление довольно распространенное и крайне неприятное. Наверняка многие из нас порой испытывают жжение в районе грудины, в месте прохождения пищевода. Нередки случай, когда чувство жжения сопровождается болями в желудке, отрыжками. Как правило, изжога возникает у людей с повышенной кислотностью желудка. Ведь жжение – это раздражающее воздействие желудочной кислоты на слизистую оболочку пищевода. Также изжога случается на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта, реже в результате психических заболеваний, связанных с употреблением пищи, например, анорексией. Довольно часто изжога одолевает беременных женщин и людей преклонного возраста. Неприятное чувство жжения дает о себе знать после приема пищи примерно через полчаса или час. Довольно часто изжога является сигналом серьезных нарушений в работе желудочно-кишечного тракта и предвестником таких заболеваний, как язва пищевода, желудка, 12-перстной кишки, предраковое состояние пищевода, сбои в моторике пищевода, желудки и 12-перстной кишки, холецистит, токсикоз у беременных женщин, реже диафрагмальная грыжа, непереносимость человека некоторых видов пищи. Изжога в сочетании с отрыжкой и сопровождающейся айкотой почти наверняка признак гастрита и язвы желудка. В отдельных случаях изжога сама по себе может вызвать воспаление слизистой оболочки пищевода. Однако этого можно избежать, если вовремя обратить внимание на регулярно появляющееся неприятное чувство жжения за грудиной и оперативно принять меры по устранению причины сжоги. Я тоже испытывала эту неприятность, заглушала жжение в груди под солнечными семечками. У меня был гастрит с повышенной кислотностью. Прошла курс лечения и сейчас не страдаю этим недугом. Прежде всего Людям, страдающим изжогой, следует пересмотреть свой ежедневный рацион питания. Обратите внимание на продукты, провоцирующие изжогу. Шоколад, крепкий чай, кофе, кислые фрукты, цитрусовые, некоторые сорта яблок, жирные, соленые и острые блюда. Не лишним будет обратить внимание и на температуру пищи. Чрезмерно горячее блюдо вызывает то самое неприятное чувство жжения после еды. Причиной изжоги может также стать употребление спиртных напитков. Старайтесь не переедать. Едать лучше есть меньшими порциями, но чаще. Уделяйте еде время, свободно от других занятий: просмотра телевизора, чтения, работы за компьютером, разговоров и тем более выяснения отношений. Тщательно пережевывайте пищу, так вы и сидите меньше и не оставите изжоги шанс на появление. Оперативно устранить неприятное ощущение изжоги можно народными средствами, например, всем известным раствором одной чайной ложки соды на стакан воды. Однако есть более щадящие и действенные народные рецепты от изжоги. Очень хорошо помогает снять чувство жжения обычная свежая морковка, съеденная натощак или через два часа после приема пищи. Многие спасаются от изжоги, выпив столовую ложку обычного подсолнечного масла. Очень эффективное народное средство от изжоги, одновременно очень простое и доступное. Кстати, у кого есть деньги, могут применять оливковое масло, оно более полезно для желудка. Если более сложные, но не менее действенные рецепты. Порошок корня аира на кончике ножа принять внутрь и запить водой. Очевидцы утверждают, что после этой процедуры проходит даже самая сильная изжога. Также рекомендуется в целях профилактики и изжоги выпивать трижды в день перед едой смешанные в равных пропорциях выжатые морковные и картофельные соки. Картофельный сок является не только эффективным средством лечения изжоги, но и у лечения хронического гастрита и язвы желудка. При длительном приеме Вылечивается не только изжога, но и тошнота, отрыжка. Снижается кислотность желудочного сока. Отожмите себе из клубни картофеля стакан сока. Размешайте в нем одну столовую ложку меда. Принимайте по полстакана два раза в день. Утром перед едой и вечером перед сном. На принципе, дозу можно увеличить до стакана два раза в день. Через пару недель вы вылечите изжогу. Но сок можно по желанию продолжать пить для регуляции работы желудка. Хорошо помогает в лечении изжога свежий корень сельдерея. Его рекомендуют принимать по 1-2 столовые ложки три раза в день за полчаса до еды в течение месяца. Высушенные корни сельдерея можно принимать в виде настоя. Стаканом кипятка заливают две чайные ложки мелко нарезанного корня сельдерея на 20 30 минут. Пить по полстакана 2 три раза в день. В следующем видео я расскажу еще несколько советов, как лечить сжогу народными средствами. Если вам понравились советы, ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал, чтобы Получать новые видео первыми. Будьте здоровы! С вами была Любовь Васютич.